Уже много лет эти дома стоят никому не нужные. Уже много лет в них никто не живет. Уже много лет рядом кипит жизнь, а эти бетонные конструкции не населены людьми. А пространство рядом с ними используется как парковка жителями соседних домов. Они уже привыкли смотреть на эти мрачные, бездушные, бетонные чудовища. Эти монстры прошлого медленно, но верно разрушаются. Здесь раньше жили люди, но в какой-то момент они стали покидать квартиры всеми доступными способами. Новые жильцы не могли прожить и нескольких дней, как в панике убегали из этих домов. Немногочисленные жители, которые согласились рассказать о причинах своего ухода, объясняют, что в этих домах, когда они поселились, начал сразу же разыгрываться полтергейст и ощущалось присутствие потусторонних сил. Жить в этих домах с присутствием иных сил оказалось просто невозможно. Люди покидали их. Откуда появилась нечистая сила? Одни считают, что на этом месте раньше располагалось кладбище. Другие заявляют, что в этом месте было языческое капище. Третьи же считают, что это место вообще является порталом в ад. Так или иначе, но узнать истинные причины нам уже никогда не удастся.